Всем коллега вам приветствую тебя, любитель Симс! Меня зовут Люба, и я рада видеть тебя на своем канале. Если ты еще не подписан, я приглашаю тебя в свою семью. Обязательно ставь уведомления и свои пальчики вверх. А я желаю тебе приятного просмотра. Nie w Mm-hmm.